Сотрудники, естественно, ему говорят, слушай, до свидания, с бойцовской своей там, штукой всех подпинывают под зад, нанимает, увольняет, нанимает, увольняет. Ну, конечно, такого человека все бесят, управляет компанией Вахтовик. Привет, меня зовут Николай Ившин, сегодня мы поговорим о том, когда предприниматели разгоняют весь персонал, берут все на свои широкие плечи, тащат, в общем, ВОЗ, и у них дела как-то меняются. Прежде чем посмотреть это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поехали! Итак, у меня бывают клиенты, да, которые видят свои цифры, свои показатели, мы ставим финансовый план, ставим этот план а, на сотрудников, а сотрудники, естественно, ему говорят, слушай, до свидания, предприниматель с, с бойцовской своей, там, Штукой всех подпинывает под зад, в общем, всех разгоняет и берет все на свои широкие плечи. Дальше он с каким-то героическим лицом, прям с подвигами, да, там у него где-то щимит, где-то что-то он прям жестко там не ночует дома, там весь в работе, весь в делах. В общем, такое героическое лицо мне вообще непонятное, да, там, когда он всю эту коляску увозит сам. И самое интересное, что он начинает нанимать новых людей и новые люди также не согласны с его планами, не согласны с его показателями и он их опять распускает. То есть, у него такой день сурка. То есть нанимает увольняет нанимает увольняет. где-то с умным лицом он ходит и говорит там вот текучка у меня кадров там хороших специалистов не найти и куча куча куча подобного рода слов Итак, у нас есть такой победитель предприниматель который может победить своих сотрудников но он делает все сам и получается раз за разом он не кайфует от этого бизнеса сложнее тратить там допустим свои силы и свое время и свою энергию и деньги в систему чтобы сотрудник там сделал нужные нам там действия когда нас нет на работе и этих сотрудников было как можно больше и каждый сотрудник приносил нам деньги. И когда я, допустим, внедряю финансово-управленческий учет такому предпринимателю, естественно, он капец какой занятой. У него функциональных дел, там, я не знаю, штук, там 30-40, например, ну часто повторяющихся действий ну из месяца в месяц. Дальше, если его копнуть в, личные, там, в личный тайм-менеджмент, мы называем это дело незавершенками, у него там 150 задач. То есть он ходит с таким роем задач и роем ответственности каких-то операционных дел и в этот момент он нанимает кого-то, ну, конечно, такого человека все бесят да там даже если я не знаю это будет супер лояльный там сотрудник супер там лояльный какой-то там топ руководитель да он его пошлет все равно подальше потому что просто у такого человека настроение всегда плохое и отвратительное его все бесит и он хочется закрыть давным-давно естественно в таком ключе в такой жизненной позиции вот его предпринимателя показатели на втором месте то есть он никогда их не сводил он а, примерно понимает сколько он зарабатывает но на самом деле это примерно а, не всегда тут плюс а может быть даже и минус в общем он жил в таком состоянии неое и проходит год, два, три, десять лет, и он называет это состояние неопределенности, и что все недалекие люди, что нормальных сотрудников нет, он живет в этой иллюзии всей штуки. И когда я ему говорю, слушай, давай цифры посчитаем, и ты выйдешь из этого замкнутого круга. И он встает перед задачей, да, там, например, признать, что все десять лет, которые он, например, вот так жил, что это, в принципе, какой-то был неправильный подход, неправильная стратегия, и как бы условно выкинуть их на помойку, признать, что он ошибался эти десять лет, и ну, наложить управленческий учет. Либо сказать: слушай, у меня все посчитано, у меня корона, я вообще как бы нормальный человек, я зарабатываю уже там 10 лет, у меня крупный бизнес, там, ну, условно крупный, да, потому что бизнес одного человека это, как правило, микробизнес. Когда человек признает, что да, у него микробизнес, да, он чего-то там неадекватен, да, у него нет цифр, да, у него нет управления, да, он не управленец, да, он не знает, как этими показателями все-таки управлять. И что на самом деле, там, например, была у меня такая история, когда управляет компанией вахтовик. Помещение не сдается в аренду, потому что туда требуется доступ 24 на 7, а вахтовику неудобно пропускать 24 на 7. Об этой истории мне рассказал там мой друг и коллега. Итак, я не продаю вам какие-то там волшебные таблетки, я не говорю, что мы какие-то там провицы. Я говорю ребята давайте спокойно сядем, посчитаем цифры, составим финансовую модель. Давайте подобьем ваш отчет по прибыли, давайте посмотрим, где сколько денег у вас лежит, сколько вы заработали, какой у вас допустим плюс балансовый или минус балансовый. В общем твердые цифры, от которых мы можем оттолкнуться. И дальше будем двигаться в таком же ключе из месяца в месяц на регулярной основе. Итак, финансово-управленческий учет, да, там, когда даже мы его внедряем в компанию, это как автомобиль, чтобы он еще поехал, за него нужен, нужно, чтобы сел собственник, порулил, погазовал, посмотрел, как он двигается. И если собственнику понятно все это управление, он может это делать передать управляющему. Только в этот момент, что если управляющий, либо там директор, либо коммерческий директор что-то делает неправильно, собственник мог его выбросить оттуда системы, сесть в него. Поехать дальше и тут же нанять, например, другого человека. По понятным показателям, что должен делать директор управляющий, по понятным функционалам. Также обязательно, чтобы этот автомобиль ехал в нужную точку Б, То, что у вас есть управленческий учет, финансовое моделирование и все там, все приблуды, которые мы внедряем предпринимателям, точку Б сдает предприниматель, то есть собственник. То есть, если у него есть финансист, директор, коммерческий директор, управляющий, точку Б за вас никто не придумает. Если это точка Б где-то там на севере, да никто свою пятую точку не поднимет на сантиметр, чтобы вы там оказались. Но если вы поставите план, назначите жесткий KPI, чтобы это все выполнялось, аллилуйя, вы окажетесь в нужной точке Б, А это нужная нам прибыль. Итак, чтобы грамотно все посчитать, я оставлю ссылку на бесплатные и платные материалы под этим видео. Бесплатно ты можешь скачать файл DDS, финансовую модель, платно ты можешь купить финансовую модель PRO, все это дело я там описываю. Здесь мы ставим видео, где у нас есть файл DDS, финмодель про, а также про сметы я там подробно говорил. Поэтому прямо сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на мой канал, там реально очень много всего про финансы, про управление. Есть куча бесплатных шаблонов, есть куча платных шаблонов, есть финансовые директора на аутсорсе, мы внедряем финансово управленческие учеты. Переходи на канал и узнай все подробно.